Всем привет, дорогие друзья! Блин, у нас, короче, будет крутейшая движуха. У нас будет блокчейн лайф. Будет проходить в Москве. Примерно будет около 4000 человек. Возможно, даже больше. Насколько вы все знаете, это будет международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу. То есть, здесь будет очень-очень много блин, я не знаю, и проектов, и всяких движух, и инвесторов будет, короче... Здесь просто будет огромная сходка по крипте. Здесь можно будет увидеть очень много интересных людей, интересных проектов, получить новые партнерские соглашения, связи, для себя что-то интересное подобрать, выбрать. В общем, как бы что мы здесь имеем? У нас тут топ-спикеры. Тут даже и депутаты есть, и Государственные Думы, то есть основатели форклог и блин. Я даже не знаю, мне даже слов тут В общем, столько людей будет, это мероприятие будет проходить два дня, 21-22 числа у нас. Очень-очень много здесь будет проектов, очень серьезные здесь партнеры. Я не знаю, здесь, короче, все просто по топу, ребята. И самое главное то, что для вас будет промокод Криптошарк. По этому промокоду вы можете купить себе билетик со скидкой в 10%. Это будет действовать на все категории билетов. А, да, конечно, ценник здесь приятный. Очень. Но, тем не менее, 10% скидочку получить можно. Поэтому я его закреплю в промокод. Приходите, говорите там секретное слово. И все, и залетайте на данное мероприятие. Я на данное мероприятие, конечно же, приеду такое пропускать это просто я не знаю это блин, грех пропускать такое мероприятие потому что это будет очень круто очень интересно послушать серьезных влиятельных лиц то что они будут говорить также посмотреть на новые проекты которые будут там представлены скажем так на людей посмотреть и себя показать, конечно мы постараемся взять у кого-нибудь из этих людей интервью Хотя бы кусочек. <смех> в общем, будем пытаться что-то смотреть, как-то делать. Будем заниматься. Я думаю, кстати, даже с подписчиками, если вы, конечно, там попадете туда, я думаю, там тут то тоже имеет какие-то ограничения, потому что даже 4000 человек в одном, скажем так, помещении уместить, это будет очень-очень сложно. И, как вы видите, билеты уже... На подходе билеты заканчиваются, поэтому можете даже потом не успеть купить, даже если не брать во внимание ту самую скидку. Поэтому, как вы видите, повышение цены осталось 10 часов, через 10 часов цена будет повышаться. Поэтому рекомендую вам, те, кто хотят попасть на данное мероприятие, купить билетик заранее. Также, какие, как это мероприятие проводилось в прошлом, позапрошлом году, то есть в Сингапуре было около 4000 человек, в прошлом году 3 200 в Москве, сейчас будет 4000 это очень серьезно. Кстати, организаторы форума Leasing Help, агентство номер один по листингу, потом IDEO, Jazz Capital. И, конечно же, компании участников форума, это у нас Binance, Dash, LeasingHelp, NEM, короче, я не знаю, здесь просто листать, не перелистать и про каждого говорить, это... мы тут будем час разговаривать об этом. Очень много спонсоров, биржи такие, там как FTX, Bybit, Crypto.com, в общем, все это серьезные ребята, которые также будут получается на данном мероприятии ну и конечно же здесь золотые спонсоры ребята нормально сюда втиснулись не за 5 копеек и BestChange конечно на также здесь имеется еще и интернет ТВ имеется свободное место так что если хотите можете сюда подзакинуться партнеры очень много инфопартнеры также здесь есть разные издания YouTube-блогеры Кстати, меня вот сюда добавили За что огромное спасибо а, Так Очень-очень много будет людей И, кстати, можете подать заявку Можете стать партнером На определенных каких-нибудь там условиях Я не знаю Ну, то есть, это вы же решите сами Ребята, в общем, что я хочу сказать Движуха будет крутейшая Все это у нас будет 21-22 апреля в Москве. Надеюсь, мы там с вами с кем-то еще из подписчиков увидимся. Поэтому движ будет крутейший. Берем билеты, залетаем. Я обязательно сделаю фото-видео отчеты. Постараемся с кем-нибудь законнектиться. Как бы не знаю. Как по мне, это грандиозное событие. Что-то очень интересное. Ладно, ребята, на этом у меня все. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.